Как я уже говорил, ребят, э, Святослав – это базовый простой нож, это броски с лезвия, с рукояти, оборотно, безоборотно. -э, самое главное для э, ножа, который вы метаете, это э, хороший сход с руки. Да? Вот это самое главное. Прочность, потому что если вы там делаете большое количество наброса, он должен остаться в живых. Ну вот, и, соответственно, хороший сход с руки. Ну вот, дальше. Э, мы здесь в основном преподаем так называемое спортивное метание ножей. Спортивное от прикладного отличается по одному параметру. Мы договорились, что когда нож летит оборотно, вращаясь, создает мертвые зоны, он не опасен для живой мишени да, в каких-то моментах. И мы договорились называть это спортивным метанием. Да? А когда нож летит, соответственно, все время поражающим элементом вперед, это так называемая безоборотка, которую вы все наверняка хорошо слышали, да? Они... ну, вот. мы договорились, что мы будем считать это прикладным, навыкам и, соответственно, не непреподаваемым. Да? На самом деле, конечно, таких запретов в законодательстве нигде нет. Из оборотного метания существуют две основные техники. На самом деле техник намного больше, но есть две основные, которые всем вообще как бы известны. Из них можно вывести любую технику, включая большую часть без оборотов. Значит, бросок с лезвия или как мы называем десанта, это условное э, название, да, просто оно известно там по фильмам, по, соответственно, там кто-то в качестве ФП в 80-е годы там в десантуре метал ножи, да, там показывали ребятам, как их метать, металл Ну вот, поэтому вот мы считаем, что бросочек с э, лезвия э, на дистанции от 3 до 5 метров считается, соответственно, э, мы называем его десантом просто э, десантура. 13 внутренних войск, морпехи, это все штурмовые группы. Да? И когда соответственно, ребятам в качестве ФП давали э, метание ножей, э, видимо исходили из такой логики, что для штурмовых групп, которые работают глаза в глаза, крупные дистанции, ну, вот, они, ну, мягко говоря, в данном случае не свойственны. И если будет совершен бросок ножа, то бросок ножа будет совершен на дистанциях там, до 6 метров. Кардочников, насколько вы знаете, если вы смотрели какие-то ролики там, вот, по его телу, он говорит, что свыше 6 метров от ножа можно увернуться, если тебя его кинули, а до 6 метров нельзя. Вот такое интересное, спорное, э, спорное для некоторых, соответственно, утверждение, но тем не менее, если вы поставите своего товарища к стенду, возьмете мячик арабский, и кинете в него арабский мяч, э, мы пробовали на различных школах рукопашного боя, э, до 5 метров обычно увернуться не успевают. Просто по, по реакции, если хотите, у нас тут есть пара арабских тачек, можете попробовать. Ну вот, э, Опять-таки, нож летит со скоростью от 30 до 80 км в час. То есть, вы себе представляете, если машина вот на этой вот, вот 5-6 метров э, находится от вас и летит на вас со скоростью 80 км в час, не тормозя, будет у вас шанс вернуться? Скорее всего, нет. Да? Поэтому, соответственно, опять-таки, это все в теории. То есть, если кто-то когда-то у нас преподавал метание ножей, да, и, соответственно, то как это все объяснялось? Бросок с в полоборота на короткой дистанции. Почему в пол оборота? Когда вы кидаете в пол оборота, он летит, соответственно, по следующей траектории, он летит две трети пути вперед рукоятью, но последний третий разворачивается и, соответственно, втыкается. Да? То есть получается, что если вы с трех метров будете кидать в пол оборота, он сделает бросочек, который представляет, в смысле оборот, который представляет опасность, поражающий элемент, будет где-то на метре работать. Да? А если вы работаете с 5, то получится, что он с двух метров работает. Понятно, да? То есть вы растягиваете возможность, соответственно, поражающий элемент. Поэтому, соответственно, вот как бы ребята старались отойти чуть-чуть подальше растянуть эти самые полуобороты, это действительно возможно. Классический, классический хват при броске с лезвием указательно большой ставится на середину лезвия. Средний и безымянный, вот так вот, как на гитарную струну ставите. Прижимают подушечки большого пальца вот так. Смысл в чем, если разобрать подробно, чем меньше площадь соприкосновения кожи с, со сталью, тем меньше возможности прилипнуть к ножу, правильно? То есть, если вы его плотно обхватили, то он прилипает хорошо, следовательно, сходит плохо с руки. Значит, у вас и погрешность будет очень большая, трение большая. Если вы мало соприкасаетесь с ножом, то он, естественно, легко слетает с руки. Ну, вот, поэтому, а не вы сегодня спрашивали, там девушка приходила, ну да, не вы, по поводу ногтей. Вот мой учитель Ковров Владимир Сергеевич, он говорил, что, соответственно, когда у девушки маникюр, и она стоит ногти на, на нож, он еще лучше скользит. Э, скользит да? ну, э, так вот, соответственно, бросочек, вот, если вы держите загнутой кистью под 90 градусов по отношению к предплечью, получается, что вы, э, соответственно, кидаете его, держите его за треть примерно всего предмета, да? А если вы держите прямой кистью, то на перекрестии рукаете и лезвие. мы условно называем, эти два броска это офицерский как бросок, а вот это вот солдатский сержантский. Потому что, соответственно, когда ребят учили э, бросать э, нож, именно вот в таком варианте на перекрестке рукояти и лезвия. Ну, то есть, самое простое в освоении. Когда вы работаете загнутой кистью, настильность у ножа намного выше, да, то есть, соответственно, он точнее идет. Но, соответственно, удержать кисть в этом положении достаточно сложно. Поэтому в обучении вот этот вот бросочек сложнее, а, соответственно, по точности он лучше. Дальше. Когда мы работаем в разомкнутой стойке, у нас существует классическая десантная стойка такая. Левая нога слегка подпружинена, так, чтобы колено совпадало с носочком ботинка. Правая под 45 градусов, под 90 ну, как прямо, да, под 90 градусов вы можете поставить. Не больше, чем на метр разведена. Дальше. Вы делаете замах, и с резким выдохом или выкриком отделение на показухе в советское время делал следующее. А! Когда так делал отделение, у генерала наступал, в общем, э, ну, э, положительный момент в жизни. Он понимал, что мужчины хорошо поели, но хорошо себя чувствуют и могут громко крикнуть и здорово кинуть нож. И это было хорошо, но, вот, но на этом положительные моменты, скорее всего, заканчивались. По одной простой причине. Если кто-нибудь, когда-нибудь, кого-нибудь исторически мог кидать ножи на войне, то, скорее всего, для бесшумного снятия часового. Потому что других никаких, соответственно, замыслов ну, там, придумать невозможно. Да? Человек бросил, соответственно, пулемет там, или лук, если раньше, да, и побежал на жизнь. ну Такого быть не может. Да? А вот для какой-то такой вот Ситуации, в которой нужно преодолеть небольшую дистанцию, но при этом, соответственно, не сделать много шума, возможно в какие-то периоды истории это могло быть, да. Так вот, соответственно, отсюда мы переходим ко второму э, броску. Это бросок, который мы условно опять-таки называем броском разведки времен Первой Второй мировой войны. Никто не говорит, что там десант не может кидать как разведка и так далее, там, и у него у этого броска много названий, там, американцы называют его русский бросок, да, наши называют американкой, там, ну, как обычно. Ну вот, значит, бросочек с рукоять считается более профессиональным, хотя встречается намного реже, как все профессиональное в этой жизни. Почему более профессиональным? Вытаскиваете вы, ребята, нож за рукоять, так? Дебилов, которые таскают нож вверх лезвием, встречаешь нечасто, ну и, в общем, ненадолго. Если ты вытаскиваешь нож за рукоять, во-первых, ты не тратишь время на то, чтобы ее перекинуть, да, ты не теряешь контроль над ножом, а во-вторых, существует многовариативность развития событий. Например, вы можете колбаску порезать, правильно? Вы можете э, встретить в ближнем, если что-то на вас упало. Вы можете, соответственно, э, сами прыгнуть в ближний, Можете кинуть обороты, можете кинуть без оборотов. Это все рукоять. Когда вы взяли его за лезвие, вариантов нет. Я буду только кидать куда-то, соответственно, этот предмет. Могу еще вот так вот по голове настучать. Без, ну, как бы без альтернатив. Что еще с ним можно сделать? Э, технически, если, соответственно, опять-таки рассматривать кинематограф, то если, соответственно, враг сокращает дистанцию, то нужно еще его перехватить, чтобы превратить из бесполезного куска железа в оружие. Правильно? Значит опять потерять контроль над ножом. Так вот, соответственно, когда мы работаем с рукояти, у нас этого, этой проблемы нет. У нас нож все равно остается как бы в руке, в рабочем состоянии. Дальше. Когда мы работаем с рукояти, у нас еще выше настильность, следовательно, еще выше точность. Понятие настильности вам всем понятное дело известно, да? Или есть люди, которые не в курсе. А, ну, давайте на всякий случай, да-да-да, когда вы стреляете из винтовочки на приличные дистанции, ну, возьмем для примера то, что вообще неоспоримы там, большие дистанции, там, 700 метров, 1200, для того, чтобы попасть в мишень, вам нужно цель выше мишени, правильно? Потому что под действием силы тяжести баллистическое тело падает к земле. Так вот, соответственно, э, пуля – это 9 грамм, а это дура – 250. А у некоторых тут вон по 300 или по 350 грамм ножей. Ну вот, э, пуля летит со скоростью, если брать автомат Калашникова, э, ну, там есть, там разные модели, ну, 700 метров в секунду, например, если брать, соответственно, 47-й, да, э, начальная дольная скорость, потом она гаснет. А вот этот нож, как мы уже раз, разбирали, 80 км в час – это максимум. И вы разогнали на 80 км в час – это вы бог, да? Поэтому для нас возможность этого баллистического тела не падать на землю как можно дольше. Это очень важный фактор. И когда вы работаете с лезвием, вы его отправляете в высокую такую баллистическую дугу, правильно? Получается, что, соответственно, вы сразу теряете настильность, то есть он идет по дуге. Когда вы работаете с рукояти, он как срывается с вашего пальца, он начинает вращаться вокруг первой фаланги, да, и летит практически, ну, не по прямой, конечно, все равно там дуга есть, но намного более пологая дуга, чем, соответственно, при броске слезвий. Поэтому, соответственно, получается, что для нас вот этот бросочек намного точнее, чем бросочек слезвия. Угу. Так вот, соответственно, Исторически так сложилось, что нож и пистолет – это оружие ближнего боя, и, соответственно, если когда-нибудь кто-нибудь металл ножи, ну или в кино метают ножи, да, то это короткая дистанция, и э, э, время, на которое, которое нужно для того, чтобы э, вытащить нож, оно намного меньше, чем, там, например, при использовании коткоспольного оружия. Поэтому основной параметр это, конечно же, скорость извлечения. И вот, соответственно, когда вы работаете, а не, а не точность да, в данном случае, и вот когда вы работаете с лезвием, ребят, смотрите, вот этот хват на 3 метра, вот такой хват у нас будет на 4 метра, вот такой хват будет на 5 метров, вот такой хват будет на 6. Такой же там вытянутой рукой будет 7, такой хват будет 8, вот такой 9 метров, и вот такой тоже 9, 2,5 оборота короткой рукой. Получается, что вы, вам нужно совместить два фактора, которые совместить в реальной жизни очень сложно. Где я нахожусь и как эту дуру держать. Понимаете? Когда вы работаете с рукояти, вот этот хват на 3 метра, 5 метров, 7 метров, 9 метров, 11, 13, 15, ну и так далее. Это все нечетные. 4, 6, 8, 10 все четные. Понятно, да? Два хвата ошибиться во много раз сложнее, чем, соответственно, при вот этой вот лабуде. Поэтому, соответственно, это последний фактор, по которому, ну вот я дал основные факторы, почему бросок с рукояти считается более профессиональным. Но ну, вот, бросочек, бросочек, соответственно, производится, в смысле, хват производится следующим образом. На вторую фалангу пальца кладем плоскость рукояти. Большим пальцем замыкаем, получаем вот такой вот бутерброд. Но при этом, ребят, видите, он у нас здесь может болтаться. И вот чтобы он не болтался, мы его об, обжимаем со стороны ребра рукояти. Первый и третьей фалангой. Угу. Да, пожалуйста. Угу. Вот. И средним пальчиком поддерж... подхватываем вот здесь дырочки от темляка. Да? Вот так вот. Получается, что нож у вас скользит по двум направляющим, как пуля из канала ствола. Угу. Если, соответственно, таким образом мы достигаем того, что, соответственно, нож нас слушается именно в тех параметрах, которые нам нужны. Ну вот Дальше, мы работаем в прямой стоечке. Прямая стоечка имеет ряд тактических преимуществ, ну вот, опять-таки исторически так сложилось. Так вот, смотрите, мы стоим, когда мы стоим в прямой стоечке, то есть, плечи параллельны, соответственно, воображаемой линии, с которой вы работаете, вы рукой махнули, то есть, ставим мы нож вот так, как топор, да? рукой махнули, нож сделал полный оборот, туда воткнулся. Да? Если, соответственно, я нахожусь на пересеченной местности, болото, топ, грязь, да, мне просто вторую ногу некуда поставить, если я работаю из э, стойки, то если, соответственно, вот у меня туда нога чвакнула, то я ножи сдал, сказал, о, не, ребята, сегодня я не работаю, мне нужна лаборатория, да? белый халат, тапочки, там, все дела. А если, соответственно, я нахожусь на пересеченной местности, мне там некуда поставить вторую ногу, я в болоте стою на кочке, если я из прямой стойки, то я могу работать точно так же, вне зависимости от того, в каком я положении. Ну, если брать кинематограф, то там подвешенное состояние, там, лестница вертолета, канат, для меня, в общем, все равно я отработаю с такой же точностью и с такой же кучностью, да сидя, соответственно, да, там в кустах, например, это все равно все одно и то же в движении, э, лежа там все равно. Если ты работаешь в прямой стойке, если ты привязан к разомкнутой, то пока у тебя вот эти вот идеальные условия не получились, если мы говорим, например, о ребятах, которые называют себя спортсменами, хотя на самом деле спортивного метания в реестре нет, да, то есть существует только унифайт, это стрельба из этого самого из пневматического пистолета, рукопашный бой, преодоление препятствий, э, полосы препятствий и метание ножа. Там два ножа надо воткнуть в 35 на 35 колоду, один уронил, побежал в штрафной круг. То есть никакого отношения к мишени, там еще к чему-то нет. Но тем не менее, вот, значит, метание, соответственно, в мишени у нас называется как бы спортивным, но там ребята, соответственно, культивируют вот такую стоечку. Ну, вот, она как десантная, да, только еще э, с ласточкой. Ну, вот, как вы понимаете, соответственно, они максимально оторвали от исторических каких-то корней в данном случае в угоду чему, в угоду точности. То есть они стараются, соответственно, вот как можно больше точность выставить. Ну, вот, но исторически, наверное, не было возможности <смех> выверить, соответственно, вот, этот, вот эту вот ось и аккуратненько туда складывать ножи. Да? Ну, вот, поэтому, соответственно, а прямая стойка это ну, как бы работа без прицеливания. Да? Вот, ну, собственно, основной рассказал, а теперь, ребята, давайте попробуем. Те, у кого есть ножи, уже выходим на линию.